Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались, чтобы обсудить один из самых фундаментальных вопросов. Основа политики в области науки и технологий. Совещание готовилось силами трех структур. Советом безопасности, президиумом госсовета и недавно созданным Советом по науке и высоким технологиям. Хотел бы отметить, что последняя структура, Совет по науке и технологиям, как раз начинает и работать с сегодняшнего дня. Но могу подчеркнуть, что члены Совета уже приняли активное, самое активное участие в подготовке сегодняшних документов. Прежде чем мы перейдем к обсуждению документов, хотел бы подчеркнуть. Выбор путей развития отечественной науки – это выбор, по сути, нашей национальной перспективы. Он напрямую связан с охраной национальных интересов, с выбором стратегического пути развития России. В то же время, за последние десять лет этот вопрос ни разу не рассматривался Советом Безопасности, не поднимался выше уровня правительственных решений. И то, что рабочая группа представила на сегодняшнее обсуждение проект основ научной и технической политики, считаю крайне своевременным и полезным шагом. Ученые, экспертное сообщество и государственные органы здесь поработали, на этот раз поработали совместно и обозначили в основах не только болевые точки нашей науки, но и сформировали короткий список приоритетов ее развития. Это первый и очень ответственный шаг к разумному самоограничению, к уходу от бессмысленного распыления средств. И результатом такой политики должен стать прорыв на действительно приоритетных, нужных для страны и самой науки направлениях. И этих приоритетов, конечно же, не должно быть много. Об этом мы много раз говорили и с руководством Академии наук. Исходя из названных подходов, нам и придется строить управленческую и исследовательскую работу, подтягивать в науку необходимые финансовые ресурсы. Наука уже давно определяет развитие современного мира, в том числе так называемыми живыми геомедицинскими технологиями. За этими словами стоят жизненные интересы и людей, и ключевые э, запросы нашего времени, нашего века. Это новые лекарства, как отечественный инсулин и вакцина против гриппа и э, других болезней, ящера и так далее. Диагностика э, на уровне ДНК и аутоиммунная терапия, это продукты питания и создания трансгенных растений, это новые подходы к получению энергии и ресурсосбережению и так далее, и так далее. Это прогнозы кризисов и видения будущего. Это, наконец, реальная и очень прибыльная часть экономики. Мы же пока научились успешно использовать лишь сырьевые ресурсы. И Недостаточно, пока выяснили для себя, что невостребованная наука это тяжелое бремя для бюджета. Сегодня Россия еще часто вынуждена догонять, создавать импортозамещающие технологии. Где-то, как в авиации, в авиационной промышленности, она должна помочь в обеспечении устойчивости внутреннего рынка и стимулировать новые производства. А где-то она реально способна опережать предлагать и новую продукцию, и новые технологии. У нас же, уже сейчас есть технологии переработки сырья, при которых стоимость продуктов увеличивается по сравнению с сырой нефтью в 3-4 раза. Есть возможность уменьшать зависимость от экспорта невосполнимых ресурсов леса, газа, нефти и так далее. Делать это за счет экспорта искусственных, матери... э, искусственных кристаллов. Созданы энергетические установки, которые обеспечивают КПД более чем в полтора раза от уровня действующих. И при таком потенциале нашей науки, имея 10% от общей численности ученых в мире, мы производим менее 1% наукоемкой продукции на мировом рынке. Сегодня инновационный путь декларируют практически все, но пока ничего, либо почти ничего не сделано реально. Наука в России плохо адаптируется к рынку и рассчитывает почти исключительно на бюджет. Предпринимательский сектор никак не найдет общего языка с наукой. Для их взаимного интереса нет ни законодательных условий, ни специальной инфраструктуры. У нас сложились лишь фрагменты малого инновационного предпринимательства, венчурного капитала и других рисковых вложений в наукоемкие проекты. Но и этот опыт демонстрирует их прибыльность. Это очевидно сразу. Нам нужна инновационная модель организации науки, модель адекватного времени и рыночной экономики. Такой подход должен лежать не только в основе нашей инновационной политики, но и определять путь реформирования науки, и в первую очередь академической. Пока здесь работа идет слишком медленно. Модернизация отечественной науки – непростой и многогранный процесс, но начинать его нужно с самих принципиальных направлений. Первое. Сегодняшняя господдержка науки, и это уже очевидно, по-моему, для всех неэффективна, размыта по ведомствам и бюджетным статьям. Ее координация слаба, поэтому нам нужна новая эко экономика самой науки. И речь в первую очередь должна идти о таких вещах, как адресное финансирование. Причем адресное финансирование не организаций, а продуктивных направлений. Четкая форма госзаказа в государственном секторе науки. Бюджетное предпочтение государственного сектора в фундаментальной науки. Второе, мы пока плохо продвинулись в инвентаризации громоздкой структуры самой науки. Ее объемной материальной базы и кадров. Но именно здесь еще скрыты значительные резервы. То же касается и эффекта от интеграции академической, вузовской и прикладной науки. Для ликвидации этой исторически сложившейся разобщенности нужны новые организационные формы, включающие образование, исследование, техническую и экономическую реализацию проектов. За счет внутренних резервов мы могли бы высвободить ресурсы и для обновления технической базы. В среднем износ нашего оборудования насчитывает примерно 15 лет, тогда как в мире, здесь присутствующие все это очень хорошо знают, 5-7 лет, а иногда и меньше. Кроме того, есть возможность решать проблему перевооружения за счет собственных технологий, станков и оборудования. Третье. Для востребованности отечественной науки и научной продукции от государства требуется минимум затрат и максимум усилий для развития инновационного рынка. И в первую очередь нужны четкие правила регулирования рынка идей и инновационная инфраструктура. Правовая база для коммерциализации научных разработок и защиты интеллектуальной собственности. Доступная система патентования и научный менеджмент. Четвертый и очень болезненный вопрос – это, конечно, кадры. С 1991 года численность ученых в России сократилась в два раза. Только за последние пять лет из науки ушло 800 тысяч человек, и в основном, к сожалению, за счет достаточно продуктивной молодежной части. Как результат, средний возраст в науке у нас примерно 56 лет. Конечно, здесь нужны материальные стимулы и социальные гарантии. И в этой связи на прошлой неделе многие знают, наверное, об этом, подписан указ о государственной поддержке молодых ученых. Но не менее важно показывать бизнес-потенциал отечественной науки, создавать экономические, рыночные стимулы для самих ученых, показывать, что наука это и престиж, и успех, и реальная прибыль. В завершение Выступление вступительного. Хотел бы подчеркнуть, принятые сегодня, принимаемые сегодня документы должны открыть поворот к новой научно-технической политике в России. Политике, которая призвана создавать условия, при которых развивать и поддерживать науку было бы выгодно всем.